всем привет давно я не выкладывала видео как вы знаете вот мои старые подписчики что у меня был переезд очень далеко и поэтому у меня не нашлось прям времени вообще никак потому что цветы все в разброс и я просто не могла снять видео для вас так что сейчас вот собрала свои орхидеи цветущие просто у меня и остались экземпляры которые не цветут я их не стала уже выставлять на стол а вот цветущие я все выставила просто и поделиться с вами своей красотой ну и немножко расскажу как я за ними ухаживаю в общем смотрите видео до конца будет интересно в двух словах переезд конечно очень Я потеряла некоторые экземпляры своих растений Сейчас у меня оранжерея разделена на две части. Ну, меньше находится здесь со мной, а вторая в другом месте. Ну, я думаю, что в скором времени я ее привезу в одно место, а пока что получается вот так. Ну, и сейчас я расскажу вам, как я ухаживаю за своими орхидеями. Смотрите, какая красота! Ведь скоро 8 марта, и... Кстати, всех женщин я поздравляю с наступающим 8 марта. И совсем забыла сказать про своих питомцев. Как вы знаете, у меня кот Бали, кошечка Буся. И у нас пополнение. У нас родились малыши. Я, конечно, попозже вам их, конечно, покажу. Сейчас они еще у меня маленькие. Им всего три недельки. Котсо прекрасно себя чувствуют, и рыбки тоже в полном составе, в общем, все хорошо. Среди цветов орхидеи, конечно, очень тоже выделяются своей красотой, своим цветением, своим разнообразием в красках, вообще мне очень нравится это растение, прям балдею от него, правда. Уход за орхидеями очень простой, мне вот это тоже очень нравится. Я их поливаю в зависимости, как пересыхает грунт. Но это получается у меня, допустим, если теплое время года, или в квартире, или в доме у вас тепло, то я поливаю их, допустим, раз в неделю. Я их методом отпаивания поливаю. То есть, если двойное кашпо, я наливаю туда теплой водички обязательно, добавляю немножко удобрения для орхидеи, Чуть-чуть Интарной кислоты Вот прям капельки В каждое кашпо вот, Куда я буду ставить орхидейку, Допустим Сейчас я вам покажу наглядно вот Видите двойное кашпо Вот в это кашпо я наливаю водички И добавляю туда уже удобрение И просто ставлю На 25 минут После этого времени Я сливаю эту водичку Прочь Сливаю ее я то есть методом, то есть вот так вот еще проливаю, он у меня стекает все, когда уже стечет, я ставлю в кашпо и забываю это на неделю, а то бывает и на две. Я уже говорю, если прохладно, допустим, то можно поливать их раз в две недели, то есть ну 14 дней вот. ну нормально, 10-14 дней. И хочу сейчас вам каждую показать, посмотрите, какая красота. Но вот эта орхидейка у меня имеет аромат, очень такой, знаете, такой приятный, парфюмом прям таким каким-то дорогим, очень приятный аромат, когда особенно утром на нее попадает солнышко, и она просто благоухает у меня. Но эта орхидея такой сорт, более такой мелковатый. Но в будущем она будет иметь, посмотрите у нее сколько бутончиков, цветочков вернее Очень красивый сорт, очень долго цветет Это у меня желтая орхидея Вот на камеру почему-то цвет не передается Вообще она желтая, а здесь она как бы выбеливается Но она у меня цвела и вот у нее уже там были цветочки А сейчас у нее пока один, ну, вот такой сорт такой нежный нежный цвет посмотрите как красиво как нежно прям очень радует глаз посмотришь на них и прям поднимается настроение Да тем более сейчас у нас еще весеннее время, началась весна. Сейчас все растения прям начинают цвести. И мне вот эта орхидея нравится. Смотрите. Какая красивая. Такой язычок у нее. Красоточка просто. Вот ей просто не хватило яркости солнца. Она вообще красная должна быть, но у нее все равно такой более такой красный цвет оттенок. Она должна быть краснее. Ну и конечно же покажу свой аквариум. Посмотрите, рыбочки играются, все хорошо. Сегодня, кстати. У нас чистка аквариума будет. Вот видите, что скалярии там делают. Что-то они не поделили между собой. А так они очень мирно между собой. Ну, аквариум я, конечно, обожаю. Нравится мне очень. Он, конечно, требует ухода. У меня я его чищу раз в 10 дней. Вынимаю всю декорацию, все промываю, грунт промываю. Ну, мне это нравится. Просто потом любоваться. Очень люблю я его тоже. Ну и Котцо. Как видите, все хорошо с нами. Скажи, Котцо вообще перенес очень хорошо переезд. Он пел всю дорогу в машине, сидел между котами. В общем, весело было. Моя птичка, Коцо! Коцо! И вот этот цветок я оставила напоследок, это дендробиум. Посмотрите, как он зацвел, такие крупные цветы. А какой аромат медовый, ну очень я прям вот он порадовал, очень порадовал. Ему очень понравилось вот в этом сосуде, это бокал стеклянный, он очень кстати красиво смотрится тут, цветет. И также я его поливаю, как и все орхидеи, я сюда наливаю воды на 25 минут и потом просто вот так вот сливаю оттуда воду всю и ему это нравится и все вот эти которые без двойных кашпо то же самое наливаю и просто потом сливаю эту воду и орхидеям это очень нравится конечно же протираю листочки Влажная, салфеточка мягкая чтобы не повредить им листочки водой просто водой и все я их не опрыскиваю Потому что, чтобы не попала вода вот, в самую точку роста, они этого не любят. Если водичка туда попала, то может загнить орхидея. Ну вот и все. Подошел как раз Бали. Сказать вам пока и увидимся в следующем видео. Всем пока!